Отец в не умирал Но все же боль свою а Он им богатство завещал Забыл сказать, он перед смертью Кому оставлена и что И старший брат сказал Что это все лишь для него А той же ночью брату он С кирой отрубил Взялся брата потом Забыл. Был отчасти даже рад, что брату голову срубил Но вот однажды в день и нас Сделал один брату печи Услышал стону вдруг ужасывать сам от страха Закричил голос чей-то произнес Не убил ты старший брат, я кое-что тебе принес Надеюсь Вот там в углу стоит мешок Возьми его и посмотри, что я принес тебе, дружок Ты ведь со мною не дури подарок Я тебе дарю, который должен был отдать Что-то много говорю, пора и честь, пожалуй, узнать. И старший брат открыл мне. Тут же шел, схватил его на часа. Ведь видел он внутри кошмар Внутри лежала голова Да не простая голова А брату старшего она.